Всем привет, с вами Саурич, я сегодня я вам покажу, как установить Stand 2, -2 приватку. Для начала берем и заходим в описание и скачиваем приложение, которое я там оставлю. Это будет АПК файл. Вот он у меня уже есть. Просто нажимаем и восстановляем. После того, как мы установили Stand 2, -2 приват, заходим в Quick Edit. Он здесь в Play Market. Далее, что же мы делаем? Нажимаем вот такой вот на зелененький плюсик. И вот, все хабс пишем. Стендов 2. Вот он появился. Просто обычный стендов. Нажимаем на него, и появляется такая кнопочка. И в него заходим. После того, как мы зашли в стендов 2, просто нажимаем на все вкладки. Союзники, фигузники, друзья, не друзья и тому подобное. Далее заходим в пакет Капчур, ну то, которое мы, то, что мы заходили, и выключаем. Заходим в то, что, в, то, в то, что появилось, и ищем такую фигнюшку без SSL и non вот она прозрачная. Нажимаем, ищем троечку, вот. Три точки, next. Опять ищем троечку. И берем и все, все, все, все копируем. Далее просто заходим в Cricut Сейчас пока зайдет. Так, это то, что я раньше делал. Стираем. И нажимаем вставить. Далее. Сохранить. И вот этот безымянный текст заменяем на 0. Блин, не то. 0.11.0.tsk Вот, нажимаем сохранить, так как у меня он уже есть, я не будут сохранять. Да. Теперь можно легко и просто заходить в приватку. Не знаю почему, но у меня такой малюсенький экранчик. Что сделать, я не знаю. все мы в приватке, вот скинчики, кирголд, все работает. Да. Друзья, статистика, кстати, добавили новое. Скоро будут кланы, ММ. Будет вообще шикардос. Бабочка будет в ВВ-2, верь. Сейчас ее нет. Ну, не суть. Так, нажимаем играть и закладку бомбы. Ну, там, смотрите сейчас будет коннектинг. И вот. Но я не буду искать, потому что не хочу в коту заходить, и все. А с вами был Самурич. Всем пока-пока.